Дмитрий Сергеевич Лихачев, вот. и он написал ту фразу, которую я постоянно повторяю, говорю, что ее нужно вырубать в кабинетах чиновников, особенно кремлевских, откуда так сказать, вообще идет вся власть, указания и прочее, вот эту фразу, которую он изрек когда-то, что если у нации отсутствует культура, то существование и присутствие этой нации на планете бессмысленно просто, понимаете. Вот это очень важный момент, к сожалению, он пока, так сказать, вообще в мозгах наших чиновников не присутствует, потому что люди забывают о том, что именно художник, именно архитектор, именно интеллект рисует, так сказать, вообще профиль эпохи человечества. Понимаете? Представьте себе, в 15 веке люди бегали бы в зеленках, вообще вот, пусть там с примитивными автоматами и все. Но чтобы была история человечества без художника, без архитектора, без модельера, без платья, без париков, без всего. Каждая эпоха имела свои парики и прочее. Но мы просто представляли себя историю грязи, убийства, войн и причинения друг другу боли, то чем, так сказать, вообще человек чаще всего занимается. И только художник, так сказать, вообще создает профиль эпохи. То есть мы создаем настоящую историю, понимаете? Архитекторы, литераторы, музыканты, на все. Но, к сожалению, правители чаще всего это не понимают. Раньше понимали, да, за Микеланджело боролся папа, боролся глава, так сказать, вообще Флоренции. Папа объявлял Флоренции войну, если, так сказать, Микеланджело не приедет вообще. Художников поощряли, но то были великие люди, Боржи, Медичи, Папа Римский и прочее. А сегодня что, то сказать, вообще? Где наши... Сегодняшний Щукинов ты не найдешь сегодняшнего, понимаете, вообще вот. Поэтому искусство сегодня в Западной Европе представляет себя довольно такое жалкое явление. Но снобизм остался. По-прежнему, так сказать, вообще к нашему изобразительному искусству относится с великим пренебрежением. Мы 70 лет были оторваны от мировой арены. И, к сожалению, по своей глупости, может быть, а может быть необразованности, мы чаще всего берем то скверная чем на сегодняшний день так сказать славится современное искусство вместо того чтобы брать лучше как мы вот сегодня мы ругаем